Я никогда против своего народа... Я никогда против своего народа... Здравствуйте! Здравствуйте! Ну я одену, когда захочу. Принуждать же все равно не имеете права, правильно? Почему не имеет ау? Почему не ау? Принуждать имеете право? Ну я вас услышу. А как физически будете удалены? Ну давайте физически. Ну что, опять надевать наряд полиции? Продолжение следует... Скажите, что это вы без маски препятствуете к доступу к правосудию, нет? Дискриминацию не я хотите? Я с вами разговаривать не собираюсь. Вы отказываетесь ну, одевать маску? Вы как человек или как должностное лицо со мной разговариваете? Я вас попросил, оденьте, пожалуйста, маску. Ну, я же вас услышал. А, оденьте, вы... а, а, вы, меня не а вы меня не хотите услышать? Я вас слушаю, я вас слушаю, уже не один раз слышал. Так вы когда-нибудь остановитесь в своих действиях противоправных? Хотите или противоправных. Принуждать вы не можете людей, правильно? Я вас не принуждаю, я вас попросил, оденьте, пожалуйста, маску. А в просьбе вы можно отказывать? Ну, так вот, по-человечески. все в масках находятся. почему ну, они все в масках ну, вы Почему Потому я должен как все это делать? Почему? Никто еще не отменял. Все отменено уже. Кто вам такое сказал? Да я вот сегодня в интернете прочитал. Вы же в интернете интерна... могут все что, все что угодно написать. Нет. Все что угодно. Значит и указ также не недействительный? Нет, указ действительный. А он где? Не в интернете? Вы же говорите все что угодно можно написать в интернете. Я так да, значит и моя информация... Я собираюсь, вы либо одеваете маску, либо покиньте, пожалуйста, здание. И моя информация действительно тогда... Правильно? Да, ваша что в интернете написали, что отменили все. Вы отказываетесь в Москве девай. Я одену, когда захочу, я же вам сказал. Отказывайтесь прекратить дискриминацию. Я же вот вам нормально же с вами общались до этого. Я с вами нормально общаюсь. Но. Сейчас Я с вами нормально общаюсь. Ну так прекратите дискриминацию, она не допускается. Он только -то сказал. <связь> -то -то сказал, он только сказал, он только сказал. Как то конвенция ООН это сказала? Она гораздо выше вашего указа губернатора, правильно? По закону, то когда будете поступать? Можно вас тоже попросить прекратить дискриминацию. Вы же мою просьбу не хотите выполнить. Почему я вашу должен выполнить? Прекратите, пожалуйста, дискриминацию людей, хотя бы. Так это вы ходите и агитируете. Но ну, за что я агитирую? За права народа? На маски не обязательно. Не обязательно. Так это везде говорится, что есть не обязательно. Есть. Рекомендательный характер. Где обязательно-то сказано? Где слово обязательно? Кто вас принуждает? Вахрушев или кто? Вы скажите фамилию, мы будем на нее писать тогда. Пишите на губернатора. Зачем мне губернатор ваш? Он нелегитимен. Нет такой должности, нет такой должности, как губернатор. Кто он такой-то вообще? писать на него, на, писать на того, кого нет, что ли? Как это нет? Ну так это. Найдите мне документ, кто, кто, он такой? должен? меня это вот часто. Зачем? Для чего снимаете? Для доказательств. Вы же будете оспаривать мои действия в суде? Дискриминацию не будете прекращать? Просьба на просьбу. Давайте. Да. Да. Вы всему народу прекратите дискриминацию. А как вам можно обращаться? Давайте познакомимся. Да мы с вами уже много лет знакомы. Причем нам с вами знакомы? Ну, по новой. Меня Денис зовут. Я знаю. А как вам можно обращаться? Почему? Вот вы ко мне просьбу направляете, а я к вам просьбу и вы не хотите ее спрашивать. Тут уже с вами уже спорить уже неоднократно, уже просто надоело. Вы всегда вот, упираетесь на одном и том. Но ну, у вас нет полномочий заставлять людей. Где у вас написано, что вы должны заставить? Людей? А я вас, не застав, я вас попросил, я вас, не застав, я вас попросил. А как физически будете логически, да? Ну так в пройде же можно отказать. Можно? Ну вот так вот. По логике вещей. Вы попросили, я отказал. У вас он, смотрите без масок все ходят а вы наряд на меня тогда а кто, кто б... мне, б... вот он смотрите с... девушка видите с открытым носом где вот спускается Оп. где она без маски с открытым носом Детим что аннулирует действие маски 908. 908. здравствуйте вы когда-нибудь отдумаете кто-то новое и вот в канцеляре Смотрите, только что пропустили без маски, а меня дискриминируете. А? По поводу дискриминации тогда обратимся, хорошо? Да пожалуйста, ваше право, обращайтесь. То есть одно право признаете, другое не признаете. Не пей, да. а, вообще не признаете. Да, вот Ну ладно, Бог вам судья. С наступающим согласен. У вас тоже с вас наступающим. Так, так, не хотите одуматься, да? Против своего народа действовать? Молодцы. Я никогда против своего народа. Я никогда против своего народа. Да ладно! Только что вы это делаете. Только что. Это, это вы против всех настраиваете, против народа, против власти. А почему народ не хочет, а вы говорите, что он хочет. Никого никого не заставляет. Как никого каждого вы заставляете? Никого, у каждого, ну, каждого, кто заходит. Нет, все кто везут, не везут. в масках находит. Один вы без маски. И вы настаиваете и всех и сами дискриминируете, что все не носили маски. Так это же правильно. А? Это же правильно или нет? Да а что вот там правильно? Я не вижу, что вот. Там... А зачем намордить? Мы же не какие-то звери там да. ничего. с делом пошли. Ну хотел. Дискриминация, видите, допустим. Нет, конечно.